Я приветствую вас на канале Тараторка и тема нашего сегодняшнего расклада называется так Ваша прошлая жизнь Немножко откроем завесу тайн, да? Кого всегда интересовала его прошлая жизнь Хотя бы какие уроки он проходил и какие уроки пришли с ним в эту жизнь, да? Как так получается, что мы все рождаемся в разных обстоятельствах, в разных семьях, с разным достатком и так далее. Возможно, кто-то задумывался когда-нибудь, что эта ну, связь она идет не просто через года, но и сквозь жизнь. Да? Возможно, то, что мы делаем предыдущей жизни как-то влияет на новую. Давайте посмотрим и узнаем. Сегодня у нас будет 4 расклада. Вы выбираете свой. Тайм-коды будут указаны ниже в описании. А... Ну и давайте приступать. Давайте первый вариант. Ваша прошлая жизнь. Второй вариант. Ваша прошлая жизнь. Третий вариант – ваша прошлая жизнь. И четвертый вариант – ваша прошлая жизнь. Выбирайте свой вариант. Если не успели, можете ставить на паузу, а мы пока начнем. Что ж, первый вариант. Кто пришел к нам на первый вариант? Давайте посмотрим. Кто пришел на первый вариант? Угу. Человек очень эм, рациональный, я бы так сказала. Человек большого ума, человек более материального такого э, склада. да. Э, э, и вы не спешите да, с выводами никогда. Кто бы что ни говорил, вы всегда смотрите на... Э, если мы говорим о характеристике, да, например, каких-нибудь людей, то вы никогда не идете на поводу толпы, вы всегда четко сами, да, включаете свой анализ и по прошествии какого-то времени, наблюдая за конкретным человеком, делайте свои определенные выводы. Не всегда вы с ними делитесь, да, и ваша точка зрения порой может очень сильно отличаться от окружающей, да. И я бы не сказала, что вы человек, который любит поговорить лишний раз, да? Вы интересуетесь очень многими вещами, но мало кто знает о том, какой вы разносторонний человек. Для всех вы разный. Каждый у вас приходящий уходящий человек видит что-то одно, но полностью разгадать вас он не может и никогда не сможет. Хорошо. Давайте посмотрим, какой вы еще человек, да? Раз тут карта не показала определенного пола, давайте посмотрим еще что. Вы очень энергоемкий, да, человек, я таких называю. Человек, который Любит, если, да, то он любит по-настоящему. И про вас можно сказать, что счастье любит тишину, да. Вы также очень... Очень долго, да, и скрупулезно относитесь к... К вашему внешнему проявлению, да, как я говорила ранее. И из-за этого может показаться, что вы немножко холодны, да. И также... У вас есть опыт э, предательств, каких-то да, каких-то э, каких закулисных игр да, за вашей спиной. то есть и э, часто когда вы например, с таким сталкивались да, в прошлом, э, то вы не выясняли отношения, просто молча уходили, возможно да, от таких людей. Соответственно вам очень сложно открыться к противоположному полу. Еще есть некая, знаете, стена, вот, стена, да, между вами и всеми остальными, да, особенно что касается каких-то новых знакомств, новых каких-то предприятий, связанных с работой, да и вообще, в принципе, это влияет, отражается, вернее, вот ваша стена, она на многих сферах, да. Поэтому вам нужно некоторое время, да, чтобы открыться на какую-то степень, да, для какого-то коллектива нового, куда вы вливаетесь, например, в рабочую структуру какие-то. Да. Но потом, когда вас люди поближе узнают, и вы чувствуете себя более комфортно, вам уже легче общаться. Но опять же, вы для всех разный человек. И я бы не сказала, что... И вы стремитесь всем понравиться, нет такого у вас абсолютно нету, вы очень темпераментный человек, очень стойкий в плане стержня, да своего собственного, вы не будете чаще всего вы не, не будете спорить с кем-то, да, отставить что-то, вы просто улыбнетесь и пойдете дальше, вот и все в принципе, да, ну Тут, может быть, меня смотрит человек мужского пола, да, обозначимся так. Или же девушка, женщина, да, которая внешне имеет какие-то сходства с... Я бы не сказала, что с мужчинами, да, но у вас есть некие качества мужские. Возможно, вы их не развиваете, там, да. Возможно, у вас просто стиль кэжуал, да. А людям кажется, что вы пацанка, там, или что, что-то такого плана, да. Или вы не любите какие-то слащавые м -м, фразочки. И, я не знаю, как вот нынче модно в щечку целоваться, да, у девушек принято. Да, и, в принципе, у парней. Но вы не такая, вы... М -м -м, вам это все не близко. Поэтому... Вы очень простые, лаконичные, ну, как бы, и для некоторых это немножко будет казаться грубо, что ли. Но это смотря где, в какой среде, так что, ну, это, знаете, это все индивидуально. Ладно, давайте более-менее, так как это расклад общий, мы не будем сильно углубляться, да, в характеристику каждого варианта, да, кто вы. Давайте дальше посмотрим, кем вы были в прошлой жизни, да? Ух ты! О, карта сама выкрунула, давайте. Угу. Я сперва буду считывать карты, так что, если я замолчала, вы не переживайте. Когда я сделаю полный анализ, я все-все расскажу. Знаете, от этого расклада веет какой-то каким-то бегством, да, бегством связанным с чем? Что вас в прошлой жизни преследовали, да, есть такое у меня ощущение, а и преследователи, преследователи ваши, почему эту охоту, собственно говоря, начали на вас, так это потому, что вы были уникальны в своем роде, тут выпадают такие карты, как верховная жрица, звезда, да, повешенные, Куда та же пятерка жезлов нам может говорить о том, что вы были как-то связаны с, с, с сверхъестественными силами, непосредственно вы могли ими пользоваться, да, вы обладали тайными знаниями. А, собственно говоря, тайные знания, они всегда м, ценились, всегда будут цениться, и обладатели тайных знаний... Во всяком случае, ну, в ту вашу прошлую жизнь они преследовались из корыстных побуждений, да, и, соответственно, вы были жертвой такого, такого преследования. Сразу могу сказать, что вас все-таки нагнали да, в вашу физическую оболочку, и... Судьба ваша была тяжела, я так могу сказать. Ну, смотрите, давайте более подробно. Тут нет конкретного, да, разделения на полы, на полы, на пола, на пол, в общем, да, женщина или мужчина, тут не имеет, как бы, разницы. Вы были, вы могли быть и женщины, и мужчины, да, тут, как бы, смотря кто смотрит. Но сразу могу сказать, что это, опять же, не так, что... Если вы были женщины, то вы железобетонно были, мужчины в прошлом жизни. Нет, совершенно нет такого. Тут именно надо смотреть конкретно на каждого из вас. Какие именно черты, да, характера у вас больше проявляются во внешнем, во внешнем да, факторе. То ну, такого пола, да, как бы это грубо не звучало, да, но такого пола вы как бы и были в прошлом. Ну, давайте более подробно я вам расскажу, как это все происходило, да. Вы были странствующим человеком, который приходил в какие-то малонаселенные пункты, да, ввел ко кочевой образ жизни и сторонился больших населенных пунктов, да. Соответственно, там, где вы проходили, вы были в принципе более-менее безопасности, потому что вы обладали тайными знаниями, да, вы могли себе там найти пропитание свободно, да, то есть вы не были, да, таким уж примечательным человеком в плане внешности, но я имею в виду не то, что вы были уродливы, а то, что вы не вызывали каких-то подозрений, да. Вот, вот была какая-то пелена у людей перед глазами, да, а, и они не хотели, да, там, браться за оружие, потому что видели у вас какого-то там чародея, мага или еще кого-то. Вы просто были обычный проходящий человек, там, возможно, для, для кого-то еще, там, местный крестьянин, да, очень как-то вы очень хорошо вписывались в среду, да, где вы находились, вот. Соответственно, там, где вы проходили, были достаточно малограмотные люди, которые было близко, близко да, то, что вы делали. Соответственно, никаких каких-то, да, инновационных препаратов, я не знаю, еще чего-то такого не было, да. То есть вы творили чудо, но это чудо для людей оно было приемлемым, да, чего мы можно, чего не скажешь, вернее, о больших мегаполисах. Ну, сложно, конечно, сказать, что это мегаполис, скорее это центр каких-то да, колониальных. А стран, да, вот, где вот более-менее разная была медицина, но, но вы изначально у вас не было цели туда идти, потому что вы понимали, что за вас возьмутся и, и не отпустят никогда. Да. Но, тем не менее, с каждым вашим походом да, молва о вас, соответственно, росла. И в скором времени да, она просочилась в какие-то структуры, которым было неугодно ваши, да, вот эти вот похождения, исцеления, да, людей, вот ваши знания, и в них заграла жадность. И так сложилось, что вы, в принципе-то, знали, что... я, я не могу тут сказать, что вы там долгую жизнь прожили, нет, она относительно коротка была, но если сравнивать, допустим, наше время, да, то она была а сейчас у нас продолжительность жизни где-то в среднем 100 лет, да, ну а тогда, ну, на скидку, сказать, где-то около 40 лет максимум, да, вот, 40 с копейками где-то так вы прожили. Но ну, эта жизнь, она была очень насыщенная, полнознаний, да, каких-то новых открытий и... Именно с точки зрения вот кармы, вот этого души и всего остального, да. Но и вы, в принципе, знали, что вы недолго не будете жить, ваш, ваше путешествие в той жизни, оно как бы не заканчивается, оно будет продолжаться. И с этим знанием вы не стали а, препятствовать как-либо вот, ва вашей собственной поимке, вас благополучно казнили, да, п -п -п -п, ну, пытая, да, соответственно, но не как бы они не смогли собственно говоря с вас какие-то знания вытянуть да и вы с этими знаниями покинули этот мир проживая круги вот я не знаю местно ли это будет говорить но сансары сансары в том плане что именно круги в мире астральном вы не сразу переродились вы переродились именно вот сейчас не просто так, потому что сейчас для вас именно время такое подходящее, да, когда нет вот этого вот притеснения таких людей, и есть много каналов и возможностей, да, для развития своих способностей там и тому подобного, и знаний. Да, многие утеряны, но если... Покопаться, можно можно нарыть что-то Хорошо, давайте Интересное начало уже с первого расклада Давайте посмотрим, какие уроки Усвоили вы тогда усвоили самый главный урок. Их было ну, два, да, разделим на два основных. Это то, что знания безграничны. И пределу учения нету, да, самоучения нету. Что каждый день можно получать колоссальные знания и эти знания применять на практике. И не в вашем случае непосредственно. но ну, мы смотрим на прошлую сейчас жизнь, да. В вашем случае именно это касалось эзотерических знаний. А второй вот непосредственно урок связан непосредственно с жадностью, с жадностью людей, которые ленивы по своей природе и от того жадны. Да? То есть люди, которые, несмотря на то, что могли сами да, поспособствовать изучению каких-либо знаний, решили, что они вправе отбирать это в готовом виде, да, у кого-либо. Неважно, вы это или еще кто-то другой, да, кто обладает этими знаниями. Но несмотря на это, есть у вас некое вот на подкорке.. Догма, да, абсолютно, связанная непосредственно с Арканом Мир, которая гласит, что какими бы жестокими не были, да, обстоятельства и люди, да, которые у них участвуют, это все закон кармический. И то, что, ну для кого-то кажется очень жестоким, злым, и вообще, как это возможно, да, это все одна из частей вот этого хаотичного порядка, да, но, не, тем не менее, это и есть порядок, он от, из этого хаоса и состоит. Все не просто так происходит, да, то есть э, вот такое вот какое-то у вас э, понимание на подкорке, да, э, оно с вами из, из вот э, перерождения с вами вот, Качуют, скажем так. И есть еще некий такой, есть такая некая мысль, да, которая я бы ее описала таким образом, что знания нужно беречь, да. Не просто беречь, их нужно как-то хранить, их нужно как-то передавать, да это все вот выстроить в какую-то систему, чтобы эти знания не просто появлялись и исчезали, да, бесследно, но именно конкретно касаясь вас, они с вашей душой как-то перемещались, да, из воплощения в воплощение, потому что есть такое некое заключение того, что из вот опять же из воплощения воплощения обновляются, обнуляются, да все воспоминания и вот очень сложно, да, наверстать тот уровень, который уже вы достигали когда-то, да в прошлом, соответственно вот э, у вас есть какая-то идея фикса, вот эти вот идеи как-то э, вот тот апгрейд, да, ваш прошлый, э, оставить при себе хотя бы э, уровень силы какой-то, да бог с ним, с сознаниями, там, это в зависимости от той среды, от той планеты или еще чего-то, где вы родились, они могут варьироваться или вообще там противоречить друг другу, но вот именно уровень силы, вот этот стержень, внутренняя вот эта вот энергия, она вот с вами качует. и конечно же, у вас это не получилось сделать, и, и вы не единожды это пробовали сделать, но я имею в виду знания, применения, да, вот этого всего, но э вот этот эфир, он с вами остался, я могу вам точно это сказать. Ладно, хорошо, давайте посмотрим теперь, какие уроки вы не усвоили в прошлой жизни. Знаете, есть тут некая такая м -м тема нарциссизма, что ли, но не совсем общепринятой да, для нас в, нынешний, в нынешнее время вот, трактовки, а в том плане, что а -а вы как-то действуете по наитию своему собственному. Да, понятно, что это кодекс и все дела, но не всегда вы обдумывали свои решения, да, даже опасля, я бы так сказала. И те последствия, которые вы переживали по значительно позже, да, то есть, ну, не очень благоприятные для вас, они, это все причинно-следственные связи именно ваших собственных действий, которые были не всегда даже правильными с вашей, собственной точки зрения, да, как-то вот... Э, э, вот это ваше я, да, которое... Как будто вы все, всезнающие, всезнающие, вездесущие, да, э, всеобъемлющие, да, вот это вот... Э, вот это ваше осознание, оно как-то... Э, Немножко в диссонанс уводит меня, потому что тут, э, как бы, с одной стороны, вы открытый человек для новых каких-то, да, для потребления новых знаний и усвоения, и применения, а с другой стороны, вы себя как бы, ну, как бы грубо не звучало, но корчите, да, а что вы уже знаете, что у вас уже какая-то там, какой-то уровень, какая-то степень, я не знаю, да, и вот это ваше осознание, оно как раз-таки и оголяло мечи, да, в вашу сторону, и, и образно говоря, и необразно, поэтому вот урок какой-то некой гордыни, да, вы не смогли пройти, во всяком случае, на данный момент. Именно гордыня. И гордыня, и гордость, знаете, это все, как сейчас нынче любят подменять понятия. Вот для меня это тоже подмена понятий. Гордыня и гордость это абсолютно одинаковое слово. Одно, один хорень, и смысл у него соответственно. И подсмысл одинаковый. А то, что сейчас говорят гордость и гордыня, это разные вещи. Ну, как бы Одно хорошее, другое плохое. Но это, знаете, для меня это ну, бред силы было. То есть, ну, вам нужно задуматься именно об этом. Хорошо. Какие уроки вы проходите в этом воплощении? Давайте посмотрим. Собственно говоря, почему вы воплотились сейчас? Какую цель вы преследуете? Могу сказать однозначно, в у вас была цель как-то, знаете, пожить обычной жизнью. М -м -м -м, возможно, это было связано опять же с средой, в которой вы воплотились, да. Но вы хотели некой стабильности, размеренности, да. То есть обычной а, рядовой жизни, да. Но в какой-то момент а, вы поняли, что для вас это нереально сделать. И начали заниматься духовными какими-то практиками, да, пытаться вот наладить вот эту связь, да, со всеми вашими прошлыми знаниями, прошлыми воплощениями, да, и так далее. У кого-то это, в принципе, получилось далеко зайти, да, кто-то, возможно, в этом воплощении решил на этом как-то, ну, как-то ваши вот это вот знания монетизировать Это не есть плохо, но тут проблема в том, что вышел дьявол, что может судить нам о том, что вы как-то немножко за края, да, заходите. Да. И вам нужно тут, знаете, на самом деле, немного. То есть вы хотели из лучших побуждений немнож ну, как бы пойти, да, по этой стезе для того, чтобы найти себя, но в итоге, как бы, да, немножко вас завернуло не в ту сторону. Это не есть плохо, что вы э, на своих знаниях, как бы, да, э, получаете от них доход и все такое, но как бы есть какая-то грань, где она для каждого своя, и каждый мерит ее по-своему, да, и вам важно за нее не заходить, иначе вы пойдете... Э, на нижний уровень в плане, если мы представим э, график, да, вот график э, вот математики, математике элементарно начальных классов, да, средней школы, я не знаю, и вот там есть положительные значения, да, есть отрицательные, и вот ваши... Наработки предыдущие, они в основном были положительными. Соответственно, если вы в этом воплощении начнете падать вниз, это не есть плохо ничего такого. Это, это, ну, знаете, это нет чего-то черного и чего-то белого. Да? что, Как бы все имеет полутона. Но в вашем случае вы не сможете применить те знания, которые у вас уже есть, да, за плечами, потому что это тоже новая для вас сфера. Просто вам нужно на это тоже потратить ресурсы достаточно огромные. Возможно, это растянется еще на несколько воплощений да, вашей работы. И если вам это интересно, конечно, в этом нет ничего такого дурного. да. Но если вы вам, в принципе, неплохо так, то я бы посоветовала вам а, заняться... Созданием какого-то, да, своего родового, что ли, древа, да, ну, как бы объяснить. Вот у вас была цель, да, создать, вот, систематизировать вот эти знания. И вам, вот, да, в вашем случае можно было бы было за... Пустить некоторые, ну, как бы объяснить, корни, да, вот эти корни, посадить дерево, чтобы оно пустило корни знаний ваших и всего, всего такого, чтобы ваши потомки, возможно, следующее ваше воплощение, да, в этом же роду, которое сможет воплотиться в нем благодаря вашим посаженным семенам, как-то более процветала, что ли, вот была какая-то вот фун фундаментность, да, вот сила, вот это вот, а ну я не знаю, я надеюсь, я вам понятно объяснила, чтобы вы могли приумножать уже имеющиеся, да, получать, соответственно, проценты, там, собирать сливки и все такое, вот как-то так вот проходите вы урок такой, что именно вот ваша гордость, которую вы не прошли в прошлой жизни, она проследует вас в этой. Вам нужно свою гордость проработать. Хорошо, первый вариант. Я вас благодарю. Кому отозвалось, что отозвалось конкретно, я буду ждать вас в комментариях. А мы переходим ко второму варианту. Кому понравилось, надеюсь на то, что вы поставите лайк, мне не понравилось дизлайк, да. Мне нужна ваша активность на канале, чтобы понимать, какие темы дальше развивать. Сейчас я развиваю разные темы, но если вам зайдет этот формат, будем дальше продолжать его развивать. Хорошо, второй вариант. Я вас приветствую. Кто к нам на второй вариант пришел? Императрица. Ух ты, человек, который... занимает какую-то уже... Позицию достаточно высокую, да, это может касаться вообще всех сфер сразу. У человека, возможно, уже взовшейся семьей, и человек, который стабилен, независим, который выстроил каналы таким образом, чтобы они в без вашего участия там работали, да, или какой-то человек, который пассивный доход, грубо говоря, получает, неважно в каком а, эквиваленте, в денежном, а, в семейном, да, в чувственном, ну и так далее. То есть тут человек разносторонний, а, одаренный, сильный, волевой, да, важная цепь, а, важная деталь целого огромного механизма, да, без работы которого там все станет Это все про вас. Тут тоже может меня женщина смотреть, да. Которая как женщина, да. Если ее описывать, ну, для меня это как женщина с большой буквы. Ну, или же это мужчина, который... В нем... В котором преобладают более такие женские энергии. которому нравятся какие-то хозяйственные вопросы, да, а, нравится все красивое, все очень такое эстетичное, а, все, что касается энергии, да, и эзотерики, вот это тоже все про вас, это тут и мужчины, и женщины, вот. Хорошо, давайте более подробно посмотрим, кто пришел к нам сегодня, что за империализация. Вы находитесь, ну, тут понятно по карте башни, что вы находитесь в трансформа трансформации И по карте шут это у вас ä, ä, вопрос уже, в принципе, как бы завершенный То есть завершенный в плане трансформации И вы уже плавно перетекли к новому началу, да Взяли себе в руки вот, вот этот внутренний стержень, он ваш не надломился, только обточился и стало еще лучше и острее, и вы с этим стержнем внутренним пошли куда-то в новое, да. М -м -м, интересно. Сразу столько арканов старших, это прям м -м, тоже необычные люди к нам на расклад пришли. А мне вот интересно, давайте глянем одним глазком, да, что, что сподвигло-то. Какая-то новая энергия, какие-то вот э, пролив сил. Угу. Полное пересмотрение. Ну, возможно, вы уже, в принципе, все про себя знаете. Уже, да. эзотерически вы развиты достаточно. Даже несмотря на то, что вы многие находитесь в самом начале пути, да. Но вот этот запас, он у вас э, трансформировался, да. М расщепился и стал более э, целостный, если что что-ли, вот так вот. Давайте посмотрим, кем вы были в прошлой жизни. Что у нас одни эзотерики пришли, что ли, на этот расклад. Я сначала буду смотреть общую картину, а дальше уже буду рассказывать, как я это вижу, да, Поэтому я могу замолчать. Не удивляйтесь, заранее вас предупредила. Я тут сразу могу сказать, что это не обязательно, что в прошлой жизни, да, вы м, были человеком или жили в человеческой форме. Тут больше, знаете, какая-то а у меня идет, какая-то другая раса. М -м, возможно, она человекообразная, да, то есть конечности и примерно все такое, но а, несколько все по-другому. И этот мир, в котором вы жили, он тоже отличался. То есть. Хотелось бы еще добавить про вот вашу предыдущую жизнь, что этот мир был очень жестоким, то есть в жестоких нравах, то есть там война это как бы мирная жизнь, можно, то есть эквивалент друг дружку. сразу могу говорить о том, что вы не были на той стороне, которая бы можно было описать как правильная сторона, да? Тут скорее все идет на таких вибрациях более животных, более простых потребительских что ли, и вот эти ваши задачи, которые, которыми вы жили, которые вы решали, они основывались непосредственно в первую очередь, на удовлетворение вот этих потребностей, да. На подавление, на утоление, на вот, вот такого плана у меня тут характеристика идет, да. Постоянно идет борьба, конкуренция за ресурсы, вот так вот. И нет ни дня, где вы бы не отстаивали, не оттачивали да, свои позиции вот, самого себя. Ага. Какой-то у вас идет идет трансформация, да, следом вот, какой-то полет в. Резкий взлет по карьерной лестнице, если так можно выразиться, да, то есть, ну, в какой-то иерархии вы поднимаетесь. И вот это свое место вы храните, вы отстаиваете свои позиции, сметаете просто всех конкурентов и вообще всех, кто, кто позарился бы на ваше добро. У вас, я не вижу здесь конкретно каких-то, да, знаний, там эти знания не требовались, там это все на, ну, по наитию вот это вот, какая-то, если взять даже магическую силу, какие-то силы вот эти сверхъестественные для нашего мира, да, то там это все было в порядке вещей, оно как бы с молоком матери, грубо говоря, да, впитывалось в младенца. Там каждый обладал такими силами и просто эм, побеждал именно тот, кто умел этими силами лучше всего владеть, да? У всех они, собственно, еще говоря, были разные. Но вот кругом, вот я вижу везде вот какие-то военные действия, баталии. Очень много жертв, жертв а, от ваших а, рук было. Давайте еще будем. впечатление, да, вот если, кстати говоря, дополнение к первому варианту я сразу добавлю, забыла тогда сказать, это было то, что происходило, да, вот в первом варианте это было где-то что-то похожее, вот я говорила колониальный стиль, но вот это вот где-то вот между 17-17 веков, вот где-то там, да ну, условно говоря 300 лет тому назад, да, но ну, вот там где-то примерно так либо это вот э, строй такого формата был, да? В другом мире. Хорошо, а в вашем мире второй вариант, смотрите. М -м ваш мир строился на кровопролитии. На Не было какой-то системы, какого-то строя, да, для общества. Общество было раздразнено... Э Опять же, напомню, что мне тут идет не человек, не человеческая раса, да, а что-то другое. И что смотрел старый фильм «Конан», да, по-моему, звали. Там, где головы отрубали и вот, становились бессмертными, да, то есть, ну, через вот, отрубленную голову получали вот, ресурсы. Ну, вот у вас через кубки тоже что-то вот с этим связано. То есть через убийство вот э, как-то прокачивались, то есть собирая ресурсы, как вот выдерг, да, вот э, э, компьютерно где вот убивают везде и вот забирают ресурсы. Точно так же вот в том мире, где вы прошлую жизнь проходили. Вы достаточно мощные были. Да. Тут именно вот как раз-таки женщина-женщина идет. Женщина-воин, женщина-генерал, я бы так сказала. То есть у вас была какая-то своя армия, да, вы защищали большие территории, но это был ваш мир, ваш. Это не надо смотреть на это как на грехоподобие или что-то такое. Это другой мир, там другие порядки, там свои боги и все остальное, да. И в том мире вы себя. Нашли, возможно, и в этом мире вы, да, вот императрицы, вы как бы с собой принесли в этот мир вот какие-то зачатки из того воплощения. И могу сразу сказать, что вы погибли в прошлой жизни именно на поле боя, да, между несколькими там, я не знаю, лордами, военно -начальниками, да, вот в ходе этой бо борьбы погибли на поле боя и силы у вас были тоже какие-то очень э, серьезные но вы ими не обучались через теорию вы их на практике как бы да оттачивали эти силы и у вас как бы с потом с кровью с э, не знаю как это еще объяснить пришли вам вот с молоком матери грубо говоря ну вот правда и вот в том мире было много разных раз. Вот так я могу описать. Но это у нас общий опять же расклад. Мы не будем сильно углубляться в это. Так давайте дальше посмотрим. А, прошлую жизнь мы вашу посмотрели, да? А, какие уроки тогда вы усвоили? Кстати, могу сразу говор... сказать о том, что там не было такого понятия, как гетера или еще что-то. То есть там вообще об этом нету речи. То есть там вот очень расплывчато. Я не говорю, что там, как это там все происходило, да, но суть в том, что там не было как такового, в принципе, института брака и всего остального, да. Просто был дикий, жестокий мир, где, то есть... Все как хотели, грубо говоря, да, с кем хотели, и, и что хотели, то и делали, вот. Вот как бы так я могу объяснить. То есть, если там предпочитали женщин на женщины, да, то, собственно, так и происходило, и не было ничего такого там, ничего зазорного. Ну так, на, на секундочку отвлеклась. Хорошо, какие уроки вы усвоили в прошлой жизни? Знаете, вот тут чувствую опять же, борьбы, да, вот некое, тут прям сразу веет, на да, тем, что вы очень много раз в прошлом воплощении находились на грани жизни и смерти, и вот в эти разы вы, знаете, завеса перед вами открывалась, и вы осознавали, что мир, он не строится только на этих догмах, да, завоюю или завоюю тебя там. А мир это что-то большее, что-то многогранное. И всё, не всегда все строится на борьбе, на соперничестве, на отбирании ресурсов и так далее. Да? А, что можно жить в принципе тихо и мирно. А, и развиваться в других каких-то сферах. Но вы осознавали, что в той жизни в той жизни это нереально было да, как-то воплотить в, в таком понимании, которое у вас было. Это нереально или это, это на это надо положить не одну жизнь и все остальное, да? М -м. Да, что здесь какое-то предательство новые ну, пережили. достаточно серьезное предательство именно от ваших э, ближних каким бы мир ни был даже стольким ближним всегда у всех есть силы. А тут разница в точках точках соприкосновения да, да. Причем не один предатель, их было двое, во всяком случае. Где-то двое, трое, да. Вы осознали, самое главное, это то, что... Смотрите... Это то, что все сокровища, что ты соберешь, да, в любом из в своих воплощений, ты не сможешь их, ну, если они материальные, ты не сможешь их забрать с собой на другую, ну, на другую сторону, да. А... Что в пылу страстей невозможно, да, полноценно прожить, а без сожаления, скажем, вот, воплощение полное, да, и что любовь ближнего она очень важна и драгоценна, чем все богатства там мира, да. И также вы поняли, что дружба не всегда является таковое да то есть есть а... не всегда будут вот эти вот да а... предатели под маской и надо их научиться отличать вот как-то так я бы да как-то так я бы это характеризовала хорошо давайте посмотрим какие уроки вы не усвоили Ну, тут сразу могу сказать по карте силы то, что вы э, порой даже вот, э, возможно, это перевод. Мы дальше посмотрим, возможно, это тоже да, на вашу нынешнюю жизнь влияет. Но вот по карте силы я могу сразу сказать, что вы э, перебарщивали, да, с проявлением вашей непосредственно силы, э, угнетением всех вокруг, да, ради себя самого, себя самой, да, а, и особенно именно это относится к вашему ближнему кругу, относилось, вот, то, что именно это урок, которого не усвоили, или во всяком случае не успели, да, ам, применить, во всяком случае, вот так вот, и <сёк> очень сильно вы прогибали остальных под себя, там, где можно было спокойно поговорить, вы усердцевали и почем зря, я так скажу. Не все всегда решается силы. Вот такой вот урок вы не усвоили в прошлой жизни. Возможно, это понятное дело, что на вас так повлияла среда, в которой вы тогда жили. Но вот что есть, то есть. Хорошо, давайте какие уроки вы проходите в этой жизни. А тут вам нужно проявить, наоборот, смекалистость и тактику через созидание, да, вот что тактику на получение желаемого. Если в том мире у вас были вот эти вот магические силы какие-то, да, и вы могли их применять без использования каких-либо там, как таковых, в принципе, знаний, да, то просто потому что там у вас все и шло на чистым импульсе, да, на первобытных каких-то эм, желаниях и чувствах, то, ну, такие как гнев, там и все остальное, да, то здесь все наоборот. Вам нужно выстраивать, научиться выстраивать целую систему, да, исследовать этой системе. А вот даже тут по предыдущей карте сила вы <жас> Должны научиться созидать, да, выстраивать, опять же, систему, обучаться очень многому. И вам нужно накопить терпение. И, в принципе, тут не сказать, что вам очень многое для этого нужно сделать, да. Тут карты говорят о том, что вы достаточно... Uh, портовый человек, и вам не так уж сложно будет получить вот какие-то дары, а какие-то плоды, да, своей деятельности. Вам просто нужно немножко поменять тактику ведения ну, боя, что ли, через созидание. Не через силу, а именно через созидание, тогда вы обретете силу. Вот так вот. Поменьше импульсивности побольше м -м спокойствия вот этого покоя и э, какой-то усидчивости. Потому что есть э, вариант того, что вы вам это очень сложно дается. Ну, вот такой вот второй вариант. Надеюсь, э, вам понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не зашло, дизлайки. Так. Если вам формат этот зайдет, будем продолжать его развивать. Или если вам что-то интересное другое, предлагайте свои темы в комментариях. Буду читать, обязательно отвечу на ваши комментарии. Хорошо, третий вариант я вас приветствую. Кто пришел на этот расклад? Ваша прошлая жизнь, и это вы сейчас. Так, 30 кубков к нам пришел. Ну, либо это молодая душа у вас. Либо в этой проявлении, в этом воплощении, да, вы находитесь на... на развитие. Сейчас, сейчас посмотрим более глубоко. Нравится, посмотрим, кто пришел к нам на расклад. О, как бы жестко не звучало, я но я скажу. Смотрите. «Рыцарь купов да? Вот, я сказала, что это либо молодая душа, либо в этом воплощении... Ну, в принципе, во всех воплощениях. У вас их не так много, не такой большой опыт у вас, в принципе, да. А, пере, Как это сказать? В прошлой жизни и тому подобного, да. Ваша душа сама по себе молодая. А, Еще эта карта мне сразу сказала о том, что... Вы немножко, знаете... Заносчиво. Да. А в чем? В том, что вы считаете в некоторой степени, что ваша мерила самая верная, да, и что ту меру, как по карте правосудия, справедливее никто не, не даст, да? Вы прошли трансформацию, но.. Могу сразу сказать, что плоды вы собрали малые. Да, у вас они есть, но вы могли больше получить. Но несмотря на этот маленький результат относительно, да, вы уже как-то слишком сильно воспряли духом, да, как-то стали вести себя по отношению, не знаю к чему, к кому, да, но более так... Заносчиво. Ну, давайте посмотрим, если вы готовы, да, слушать дальнейший расклад, давайте посмотрим, кем вы были в прошлой жизни. есть три варианта, сразу могу сказать, да. Расклад общий, опять же. Смотрите. Вы, как мне вот карты говорят, это опять же только, если сказать грубо, моя фантазия, да, но я надеюсь, что вы меня услышите так. А, никому не пытаюсь, да, навязывать свою точку зрения. Ну, в общем, а, тут мне говорит о том, что ваша прошлая жизнь, она была не совсем в форме человека, да. То есть эта форма жизни была где-то вот что-то типа какой-то энергии энергии, которая не имела конкретных каких-то да, границ, оболочки телесные, как у человека. Да? А что-то более эфирное, эфемерное, вот что-то такое. И жизнь достаточно была, да, как я уже ранее упоминала, душа молодая, но это понятие растяжимое, да, и количество тоже влияет. И вот эта вот прошлая жизнь, она была... Ну, если по человеческим меркам смотреть, то она была достаточно длинной. Даже больше насчитывала, чем... Ну, там, просто несколько веков, да? да. это в силу того, что... У вас форма жизни другая была. И там, как бы, свои понятия а вообще... Молодости, старости и тому подобным. Соответственно, в воплощении вы достаточно долго пожили. Это, опять же, по нашим меркам, по-человечески, да. И много чего увидели. То есть у меня тут прямо идет не просто карта солнце, а я прямо вижу какое-то светило. То есть какую-то субстанцию, какую-то энергию, какую-то вот колоссальную, да, вот. С впоследствии приобретенным сознанием, да. Но оно было на уровне ребенка. Вот что-то такое. И, соответственно... А, как, а какие вообще дети у нас, да, вот ну, до трех лет, условно говоря, в основном проявляют, как они себя, да, достаточно заносчиво. А почему? Потому что они, у них вообще нет никаких понятий о границах, да, личных и всего тому подобного, то есть они понимают, что их любят, что мир вертится вокруг них, и что чего бы они ни захотели, это появится, да, то есть у них нет понятия о том, что... Надо найти работу, поработать, получить деньги. И только потом ты получишь то, что ты хочешь. То есть, и вот тут то же самое, да. У вас были уже ресурсы, да. Вы уже были сильны, но ваш разум, как таковой он был немножко детский. И вот из этого... Там, с этого... С этой колокольни, да, вот, да, с этой колокольни вы, собственно, и судили обо всем вокруг себя. Но ну, несмотря на это, тут прям чувствуется уважение к вам. То есть вы, возможно, пережили не одну цивилизацию. Да, да, вот так вот я могу сказать. И все к вам относились с почтением. Кто-то более там грубо, кто-то более... Богоподобно, богобоязненно И все такое То есть, У нас же нет Если мы будем смотреть более обширно То нет такого прямо, что Мы все людьми там, Перерождаем все людьми там, Становимся там, и так далее И живем прошлой жизни Нет, это все более понятие растяжимо. Так что Такие вот у меня ощущения от этих карт. Хорошо, если вам интересно, давайте продолжать. Эм, какие уроки вы усвоили тогда? Несчастная любовь. Знаете, тут прям идет какая-то несчастная любовь. Да, несчастная любовь. Причем эта любовь, она, знаете, была какой-то не совсем не совсем понятной в плане для нас, для человеческого разума. Потому что вы влюбили, вы встретили свою любовь, и она была не вашего вида, скажем так, да, и вы понимали, что вы не сможете быть вместе, но ну, никак и ну, это это нет такой как бы, возможности осуществить. Но, то есть, ваше сознание, ваше сознание, вернее, оно любило. Вот тут вот есть девушка, и есть какое-то третье лицо, да, которое вмешалось вот в это все. То есть была любовь, кстати говоря, взаимная. Но ей пришел конец. И пришел конец. Путем вот вмешательства третьего лица. Ну, знаете, тут есть некая королева кубков, да. А -а еще одно дополнительное лицо, да, которое, я не знаю, возможно, это воплощение какого-то бога там в том, в том мире, где вы жили, да. Или еще что-то сверхразума, но, в общем, а то, что имело оболочку. И оно заметило ваши, ваши вот эти вот, знаете, чаяния, вашу боль, и оно решило пойти вам навстречу. И оно дало вам такую возможность. Но из-за того, что она не могла нарушить законы мироздания, да, она вам просто упростила, скажем так, переход ваш да, в новом воплощении. То есть вы, соответственно вместо того, чтобы жить жизнью вот этой какой-то биосферы, какой-то вот, да, какого-то сосуда, без возможности да, жить со своей любимой, она дала вам возможность а, жить именно той жизнью, а, объект любви, вот который да, для вас был а, очень важно. И вот эту жизнь, получается, вы и проживаете в данном воплощении. То есть получается, что это вы были э, не человеком, вы были какой-то каким-то сгустком энергии, достаточно продолжительного э, срока жизни, да. И, и в итоге вам дали возможность пожить вот именно непосредственно жизнью вашей любимой, именно видом. Интересно, интересно. Ну, что нам еще по карте скажут? То есть вам пошли навстречу. Получается, то третье лицо король кубков. и, Возможно, это был э, либо старшей э, вот этой девушки, да, либо это был э, ее поклонник. Вот как-то так. Давайте посмотрим. Окей. Какие уроки вы тогда не усвоили? Ну, я могу сразу сказать, что у вас все еще тянет в космос, ну, если так грубо сказать, да. И вот это ваше врожденное, да, в предыдущем воплощении высокомерие, высокомерия, обусловленное вашим видом, а именно вашей силой, да. Вашим превосходством, да, оно перешло в эту жизнь, то есть оно с вами осталось, и вас еще тянет, соответственно, вы скучаете по тому, чего лишились добровольно, вот знаете, цепления вот, вот это вот у вас осталось, и чувствуется разочарование, слишком много боли, да, вокруг вас, Тогда было все иначе, все проще, и сейчас вы это осознали, вот что-то такое идет. Есть некая, знаете, м -м двоякость, да. Это как же там фраза была? Имевшие не храни они а не имевший плачен. Что-то такое, да, вот это вот про вас тут идет. Какое-то недовольство вот этим всем, да. Вот реально идет прям сквозит. Чувство одиночества, чувство неудовлетворенности, чувство, что у вас всех, что ваше превосходство, оно, знаете, распалось и рассеялась среди огромного множества подобных вам людей и вашего вида, да, что вы настолько хрупки, что я не знаю, там легкое дуновение влияет на ваше физическое тело и все остальное интересно, ну ладно, ну вот что-то такое, да, вы сравниваете какие-то космические масштабы с оболочкой и понятное дело откуда разочарование, немножко ориентировалось неправильно, вот это вот ваше вот это вот Чувство превосходства, превосходства и вот этой гордости, оно вот, знаете, оно с вами осталось, вы это не смогли проработать, вот реально. Ну и вы, как бы, знаете, и нет чувства благодарности не, не за то, что вам помогли. Вот такое мне идет хорошо. А какие еще вы уроки проходите в этой жизни тогда? Давайте посмотрим, раз тут вышел. вышел. Начать что-то заново, а, да? Вам нужно начать заново жить, без оглядки назад, без оглядки на то, какой жизнью вы обладали в прошлом. Потому что это настолько две разные да, сферы, что их нереально просто друг с другом как-то сопоставить. Ваша задача в этом воплощении, да, прокачать свой ментал э, с детского уровня, да, вот с детской детскости до уровня более-менее взрослого человека, да, смотреть на вещи более, а, несколько отстраненно и без вот этого лоска чувств, вот этих вот э, напыщенностей и всего остального, да, ну, как-то так у меня идет. Да, встаньте более заземленным. Посмотрите э -э, под. Все не так плохо, как вам кажется. Хорошо, спасибо вам, тройки. Надеюсь, вам зашел <как> этот расклад. Надеюсь, что вы э -э прокомментируете как-то. Если вам понравилось, поставите лайк или дизлайк, если не понравилось. Да? Мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант к нам пришел я оставил пятерка пентаклей ну про такого я могу вот так описать человек баран вот человек баран вот реально я не пытаюсь никого оскорбить ни в коем случае это просто качество баранов что у нас баран умеет делать упираться да соответственно вот вы тот человек который упирается отстаивает свою точку зрения. Если даже все против него, я все равно не поменяю, не поменяюсь, да. Вот такое... Вы очень тяжело расстаетесь материальными вещами своими, да. И нелегко принимаете помощь от других людей. Вот так вот у меня идет характеристика про вас. Если кто-то что-то вам сказал, вы не будете стоять в стороне и сидеть и слушать, да, там, и плакать в подушку. Нет, вы пойдете нафиг ему, как минимум пару ласковых скажете, а так вообще можно, если там вообще человек за базаром не следит, вы ему и на по шапке надавать можете. Да, есть такое. У вас вообще свое понятие вседозволенности, вообще понятие их морали и тому подобное, вот такое. Давайте более подробно посмотрим. Ну, так все гармонично шло, и тут восьмерка мечей выпала, да. А, в чем-то есть какая-то неуверенность у вас, да. Но, несмотря на это, у вас хорошая подключка к подсознанию и к... В принципе, к самому себе и к вашему партнеру, если у вас такого имеется и к ближнему кругу, да. А, гармония присутствует. Даже я бы сказала, вы видите очень много информации, да, к вам поступает извне через разные каналы. И несмотря на это обилие знаний каких-то, да, даже разрозненных, вы как-то умеете систематизировать их, делать выводы, и при этом не становитесь черстым, озлобленным там, да, старикашкой, которым вообще ничего не надо, отстаньте от меня, да. Вот такое вот. У меня как-то о вас мнение сложилось. Но есть некое, знаете, если вот восьмерку мечей представить как ловец снов, да, то вам пора было, знаете, стряхнуть вот эти паутинки, да, чтобы... Прочистить канал, вот так бы я сказала А выводы там бы уже сами делать Хорошо, ну, давайте посмотрим как, какая, какая прошлая жизнь ваша была тоже конкуренция идет некая. А, тут сразу понятно, что вы были женщины. Да. А, жили в таком государстве ну что-то типа, знаете, древнего Египта. Ну не совсем Египет, да, то есть там или Рима, да, вот что-то такое. Но там... Женщины тоже воевали, вот так я могу описать. То есть это как несколько тысяч лет назад, либо на этой планете, либо где-то в другом параллельной реальности, вот, что-то такое идет. И вы родились в благородном сословии, да, в, благородном, в благородной семье, а, знатной, да, и я не говорю о том что вы там учили этикет там и ждали когда вас там замуж возьмут нет вы также воевали наравне да там и брали какие-то награды народы и, и делали это умело то есть вы были хорошим стратегом и вас люди слушались Ну, вот, знаете, тут идет какое-то противостояние с, либо с другой женщиной такого же формата, да, как и вы. То есть, которая стала вам не другом, а врагом. Да. Возможно, это была война за, за власть, да, грубо говоря. Вот что-то такое у меня Да, вы яростно бились и пытались отобрать вот, вот эти борозды правления, да, вот это вот место императрицы у своей конкурентки. Вот такое вот. Причём, так яростно. Ну, тут, знаете, не очень хорошая карта дьявола выпала. Это говорит нам о том, что не было без обмана. Вот. То есть хитрость, обман там тоже участвовал. Но вы место свое заняли? Заняли, да. Интересно. Положили, так сказать, топор войны, да? Оставив за собой последний срок. Окей. Победили своего врага конкурента. Окей, ладно, давайте посмотрим. Какой... Урок вы усвоили тогда. Переосмыслили вообще полностью всю свою жизнь, да? Есть такое понятие. Ушли в себя. Познали дзен, да, Дао переоценили вообще все догматы, да, вот, вашего времени, поняли, что они не актуальны, в принципе, за пределами этого мира, да, этого общества, то есть поняли, что вы загнаны в рамки были с самого рождения, и эти рамки захотели сломать, да, вот так вот, и прийти к какому-то заключению, умиротворению, да, вот какому-то реально дзену что ли. Но это все пришло к вам уже ближе к концу, да, то есть ну, к концу правления, возможно, вашего и так далее. То есть к какому-то определенному отрезку времени, когда вы уже поняли, что вы уже, знаете, уже стоите на своем вот, допустим, правите там 20 лет, грубо говоря, и все стабильно. Вот тогда вы поняли, что... А что там за грани? То есть, да? То есть, эта стабильность вам позволила э, вздохнуть свободно. То есть, у вас уже выстроилась система, да, какая-то в вашем мире, где вы правили. И это позволило вам не отвлекаться на внешние, да, раздражители, а уйти внутрь себя, внутрь мироздания, осознание себя и вообще порядка, вот. И вот в этих размышлениях вы как бы покинули свой мир. Да. Ну, могу сразу сказать, что вы достаточно умело управлялись с вашим государством и вы умерли сидя на троне на своем то есть как полноправный его владелец и без каких-либо знаете там цареубийства там и еще чего-то там то есть вас никто не пытался убить, вас все уважали, вы достойно несли свою службу и после вас долгое время, да Люди чествовали вот, вообще ваше существование. Ну, Как-то так. Хорошо. Давайте посмотрим уроки, которые мы усвоили еще в прошлом жизни. Ну, да, что силу надо развивать не только через стратегию там и политику или еще как-то, но непосредственно через внутренние какие-то ресурсы, да, как клапаны вот эти, да. Ну и пишем их как чакры, да, грубо говоря, то есть нет чего-то черного и белого, вы, вы, вы вот ну, в мире есть, помимо физического, материального, есть что-то сакральное, то есть, которое непосредственно влияет на физический мир. И вам вот это, ой, как надо знать. Вам это стало интересно? Для чего? Ну, тут скорее праздный любопыт... любопытство вашего. Вот. Чем какой-то недостаток в себе или еще что-то такое. Хорошо, давайте посмотрим, какие руки мне условия Вам тяжело принятие себя, вот было, вот реально. То есть принять самого себя вам тяжело саму себя, да, и вот и у вас это все складывается к бегству через и проецирование вот этого недостатка через какую-то некую импульсивность поспешные шаги реакции и всякое такое вы не можете до конца себя полюбить вот такая вот у меня тут характеристика по этому варианту Вы можете свою любовь дарить без остатка остальным, но вот себе... Нет. Вот так вот. Хорошо, но ну, тут не так уж и прям сложно. Давайте дальше посмотрим, какие уроки вы сейчас проходите, да? Интересен, в принципе, весь мир и мир тот, что внутри вас. И при этом вы хотите реализоваться. То есть какие-то три вот этих основных вещи. Но вы хотите делать это независимо ни от каких внешних факторов, да, которые могли бы повлиять на вашу стабильность некую. То есть независимо ни от чего и ни от кого вы хотите этот мир полностью узнать для себя. И в любое время для вас да, удобно без оглядки на то, что а если у вас там элементарно там, какие-то средства или там нужные связи и все остальное. Да, или необходимые знания. А для вас это не проблема. Для вас проблема именно вот быть независимым ни от чего ни от кого в принципе от мира самого да? Ну, как-то так интересные расклады вообще я посоветую вам все расклады все варианты этого расклада посмотреть послушать это очень интересно хорошо спасибо вам четвертый вариант достаточно коротенький вышел но это не забывайте общий расклад если вам зайдет этот формат, мы продолжим его развивать. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Если у вас есть своя тема, предложите в комментариях. Я обязательно вам отвечу, прочту и, возможно, запилю видос. Все, всем спасибо и пока-пока.